База заходит на автомат, ноль идет напрямую в коробку. Нюанс первый. Чаще всего провода на лампочку и выключатель электрики расключают в коробке, вот в этой верхней. Практическое и правильное расключение вот такое, как я показываю. То есть с коробки кабель замеряется от коробки и до лампочки. В коробке под выключателем мы разрезаем только фазу. Нулевой провод остается цельным и он идет напрямую на лампочку с коробки. То есть фаза у нас разрезалась, получилось у нас два провода, зачищаем их. Эти два провода подключаются к выключателю. То есть этот нюанс дает исключение лишних соединений. В данном случае мы избавляемся от одного лишнего соединения. А это повышает надежность соответственно. Второй нюанс. Соединение патрона. Лампа всегда нагревает патрон. Для этого всегда необходимо ставить кембрики в патроне. Если провод в патроне как здесь соединяется, Болтом то петлю провода необходимо закручивать по часовой стрелке то есть как мы заворачиваем этот винт ноль, то есть синий провод всегда надо соединять к боковым контактам лампочки это очень важно и правильно фаза, которая пришла у нас с выключателя должна садиться обязательно на центральный контакт лампочки Провода разрезанной фазы подключаем к выключателю. Соответственно перед закрытием необходимо все контакты и болты подтянуть, то есть как в выключателе, так и в том патроне, который мы собирали. Также перед закрытием коробки выключателя надо правильно поставить выключатель, то есть клавишу, когда мы нажимаем вниз, это выключили, вверх это включили. Ну и наконец остается у нас коробка. Здесь все просто. Фазные провода к фазным проводам все в кучу. Нулевые провода все в кучу. То есть синий к синему, красный или какой-то в кучу. Вот, благодаря первому нюансу мы получили видите, простейшую коробку То есть если мы расключали бы как обычно То есть в коробке выключатель и лампочка То у нас бы было три соединения в этой коробке А так у нас получается два соединения Здесь то есть, вообще думать не надо Здесь фаза к фазе 0 к 0 Или по цветам Синий к синему А фазный какого там цвета к фазному То есть две скрутки сделали и все готово Думать вообще не надо Thank you.